Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Польский средний танк восьмого уровня CS-52 Лис. Ну или может CS-52. Короче, не столь важно. Карта Минск. Игрок мыло. Есть первый урон. КВ-2 получает. Ну и сразу, да, минус 30% прочности. Еще один выстрел, и еще пробитие. Правильно, на восьмерке еще шестерок пробивать без проблем, даже тяжелых. Особо напрягаться не надо. Здесь резво так пошли противники вперед. Зажали союзного ИСа. Спешит СС на помощь. Получает пробитие. Да тут 6 с барабаном же, да. Разряжает барабан. Весь с уроном. Четыре снаряда лист теряет ну, почти половину прочности Выкатывается здесь еще 45 ТП Счет уже 0-2, союзная команда началась Нач Началась, говорит, <laughs> начала потихоньку сливаться не Хотя, оп, и... Так, миникарту увеличить забыл Оп, и счет сравняли, 2-2 Не удается попасть в облаке Здесь прилетает чемодан, но без урона Что ж, такое-то второй раз еще Опять, ну, хотя бы попал Да, есть есть подвижки в лучшую сторону В третьей точно пробьет Если она, конечно, будет Ну, здесь в городе пока событие Развивается вяло, да, из-за укрытий Производит перестрелку здесь Есть это, по-моему, тот же страдальный КВ-2, который до этого получил два пробития. И сейчас третий и Вангар. Т-50. Т-150 и что со мной сегодня? Получает еще и с поджогом. До сих пор горит там. Ну, нет, все-таки. Пожар потушен. 62 единицы прочности у него сохранилось. Счет 4-3. А вот и третья попытка выстрела по Е-50. Снаряд уходит в молоко. Ну, с дальней дистанции, конечно, по такому танку попасть. А, блохана. Маленькая Юрка. Во всех смыслах не очень приятный танк для того, чтобы по ней стрелять с таких дистанций. Да, еще и маскировка хорошая. Попробуй обнаружить. То бывает иногда вот так едешь. Она по тебе стреляет, стреляет, а засветить не удается. Это очень сильно раздражает. Счет 5-3. Вот она. Блоха. Блоха, да еще и на золоте. Надо срочно здесь прятаться. Все, успевает ЦСК отъехать. От открытого пространства. Третий противник уничтожен. Счет 6-3. Как-то здесь все союзники сосредоточились, да? На правом фланге, вот там на зеленке. На левом один Астрон Рекс. Засел там. Ждет, когда к нему кто-то приедет. Ну, еще и арту удается засветить. Арта, походу, с лампочкой сразу О, Побежал, побежал Ну, По-моему, по не успеть тебе скрыться Готов, четвертый <с>... Подлый Подлый артовод, но Как еще их назвать, да, я сам иногда Играю на арте Ну, ничего не поделаешь, ЛБЗ надо Да, я до этого арту вообще практически не качал Ну, так, там, одну, может, ветку ну да, потом там ЛБЗ получается, когда вторую партию завезли, там никуда не денешься. То за ту нацию надо на арте поиграть, то за ту нацию надо по арте поиграть. Пришлось несколько веток выкачивать. То есть, получается, в свое время разработчики сами вынуждали игроков играть на артиллерии, да, делая вот эти вот ЛБЗ для арты. Могли второй вот этот этап просто не добавлять задачи, которые для арты нужны, и в рандоме было, получается, бы меньше. То, что ЛБЗ нет-нет, а я думаю, все равно многие игроки пытаются, пытаются выполнить. Хотя там да, задачи крайне сложная. Я только недавно себе экскалибр получил. Прям не знаю, наверное, вот месяц, может, назад. Сейчас на второй этап перешел. Счет 10-7. Как-то немного подзатихло все. Неудачный спуск 43 единицы урона получает Хорошо, когда ты в бою да На достаточно быстром танке Можно, да, фланг сменить Оперативно, куда-то доехать Переехать, да, вот когда ты на медленном танке Это иногда превращается в проблему Смена позиции никуда не денешься, да. За броню приходится платить. <смех> ты, ты потом всегда везде опаздываешь. Ну, не всегда, но по большей части. Сжимается кольцо здесь, да, как в, в окружение берут оставшиеся силы противника, но в такое полукольцо. Так, сейчас была возможность седьмого уничтожить, да, получается уже 6. Уже воина ЦС взял. Вот она, наконец-то эта страдальная блоха все-таки ЦС. Уничтожает ее наконец-то. Сколько он до этого? Три-четыре раза у нее стрелял безуспешно. Все мимо, да, мимо. И один раз там, по-моему, непробитие было. О, а это тут. Сидит такой Хелкот здесь, грустный, в кустах. Приехал ЦС, его, <по повеселил Два выстрела плюс таран Есть восьмой уничтоженный противник Счет 13-8 Есть возможность еще сделать урон Это ещё, да, Девятый уничтоженный Ну и один единственный противник Т-34-3 да, здесь надо аккуратно. Может, может и в ангар отправить. Там, о, там орудие серьезное. Но не проходит альфа. И десятый уничтоженный противник в этом бою. И 66 прочности у CS в общей сложности осталось. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.